Здравствуйте, меня зовут Мельник Светлана Васильевна, я из Кишинева, ассистент кафедры по пропедевтике и стоматологии Павел Бодорожа, заведующая кафедрой у нас Умко Цидиана. Я пришла на курс профессора Шарина, протезирование на имплантах. Я очень впечатлена этим курсом, узнала разные подходы лечения, разных клинических ситуациях, варианты формирования десны. На, для конструкционных, для протезов. Дальше мы изготовили временный абатмент, на который изготовили временные коронки. Провели очень интересный и хороший мастер-класс, при котором все это мы сделали, все этапы, и узнали подробнее необходимость или показания изготовления временного абатмента и временной короночки.